Умнум погалоте или Умнам упагалатый сарвас варьяш, Umla Mupaghate Sarva Swarayas Vyam Patinama. Umna Mupagwate Sarva Swarayas Vyam Умному поговор ты, сарва свараяш, виам патей нама. Умному поговор ты, сарва свараяш, виам патей нама. Умному поговорить сарва свараяш